Мы сравним Путина и Гитлера во всех отношениях, то есть их риторику, поведение, заявление и так далее и тому подобное, что поможет нам понять очень важный факт, заключающийся в том, что эти два кровавых диктатора действуют по одному и тому же идентичному сценарию. Да-да, совпадением это быть не может. Это может быть только сценарием, заранее написанным для них. Совершив указанные агрессии, оба тирана настроили против себя почти весь мир. Второе. Мы рассмотрим, и я наглядно представлю вам свое независимое расследование, снятое на основе различных фактов и рассекреченных документах, говорящих о том, что Гитлер в свое время не застрелился в своем бункере после окончания Второй мировой войны, а сбежал в Аргентину. И что больше всего поражает, Туда же хотят спрятать и Путина после его поражения в Украине. Об этом в своем телеграм-канале пишет бывший спичрайтер Путина, политолог Аббас Галямов, со ссылкой на собственные источники. И самая шокирующая информация будет в самом конце этого видео. Поэтому обязательно, очень внимательно смотрите это видео до самого конца, делитесь ссылками на него с друзьями, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, поддерживайте видео лайками, пишите комментарии, устраивайтесь поудобнее. И начнем со сравнения Путина и Гитлера. Внимание на экраны. Сходство между Путиным и Гитлером. Поражение в войне. Адольф Гитлер воспринимал поражение Германии в Первой мировой войне и Версальский мир 1919 года как величайшую катастрофу. Владимир Путин считает поражение СССР в Холодной войне и последующий развал СССР в 1991 году национальным позором и катастрофой. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. 2. Экономический кризис. Германия в 20-х годах прошлого века, до прихода к власти Гитлера, пережила экономическую катастрофу, что наложило отпечаток на самосознание немецкого народа и на дальнейшую политическую жизнь. Россия в 1990-х годах прошлого века, до прихода к власти Путина, пережила экономическую катастрофу, воспринятую народом как поражение в холодной войне, что наложило отпечаток на самосознание народа и на дальнейшую политическую жизнь. 3. Харизма Адольф Гитлер – харизматичный народный вождь стоявший во главе абсолютно лояльной к нему массовой партии, национал социалистической немецкой рабочей партии. Владимир Путин – харизматичный народный вождь, стоящий официально некоторое время во главе абсолютно лояльной ему массовой партии «Единая Россия». Причем обе партии сформировали молодежное движение, которое не скрывали провокационного тона своей деятельности и открыто призывали к насилию. 4. Возрождение страны. Адольф Гитлер ставил главной своей целью возрождение величия германской нации и превращение страны в политическую и военную сверхдержаву. Владимир Путин ставит своей главной целью возрождение величия российской нации и превращение страны в политическую и военную сверхдержаву. 5. Возрождение экономики. Адольф Гитлер провел масштабное преобразование в экономике, что позволило очень быстро ликвидировать безработицу, дать разочарованным гражданам Германии работу, доход, уверенность в себе, стабильность и веру в светлое будущее. Владимир Путин воспользовался фантастическим ростом цен на нефть в нулевых годах, что позволило крохам от полученных страной триллионных долларовых доходов, Просочиться практически до каждого гражданина. Это дало гражданам иллюзию нормальной жизни, во всяком случае в сравнении с 90-ми, и как следствие, уверенность в себе, относительную стабильность и веру в светлое будущее. 6. Величие Адольф Гитлер опирался на более или менее мифологическое величие германской нации в прошлом. Владимир Путин ссылается на более или менее мифологическое величие российской нации тоже в прошлом. Поздравляю вас с днем великой победы! 7. Незаменимость Заместитель фюрера в НСДАП. И рейхсминистр без портфеля Рудольф Гесс на партийном съезде в 1934 году заявил ⁇ Германия ⁇ это Гитлер, Гитлер ⁇ это Германия ⁇ Гесс был одним из первых людей, поддержавших Гитлера, и одним из самых фанатичных... Партия ⁇ это Гитлер. Гитлер ⁇ это Германия. Германия ⁇ это Гитлер. Руководитель администрации президента РФ Вячеслав Володин на закрытой встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2014 году заявил «Есть Путин, есть Россия. Нет Путина – нет России». И если бы не Путин, не было бы сегодняшней России. России повезло, у них есть сильный Путин. Путин, он живет проблемами человека. Он делает все для того, чтобы они решались. А после Путина будет Путин. Наше преимущество Путин. И мы его должны защитить. Спасибо. 8. Олимпиада. Адольф Гитлер в 1936 году провел Олимпиаду в Берлине. Владимир Путин в 2014 году провел Олимпиаду в Сочи. 9. Страх. Адольф Гитлер окружал себя телохранителями и личными элитными войсками, частями СС, подчиненными лично ему. Владимир Путин окружает себя телохранителями и личными элитными войсками, частями Национальной гвардии, подчиненными лично ему. 10. Пропаганда Адольф Гитлер активно использовал пропаганду, сумев привлечь на свою сторону настоящего гения в этом деле, Йозефа Геббельса. Геббельса. Владимир Путин активно использует пропаганду, применяя методы, придуманные и разработанные в свое время Йозефом Геббельсом. Чем невероятнее кажется ложь, тем проще в нее поверят. <зыв> Геббетс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Вот. 11. Цензура Адольф Гитлер активно использовал цензуру. При нем были приняты законы, ограничивающие свободу слова, прессы, собраний для выявления недовольных режимом и пресечения их деятельности. враждебные режиму было создано ГИСТАПО (Государственная тайная полиция). Была создана сеть концлагерей для изоляции противников режима. Владимир Путин активно использует цензуру. При нем были приняты законы, ограничивающие свободу слова прессы и собраний. Для выявления недовольных режимом и пресечения их деятельности враждебной режиму были созданы Роскомнадзор, Управление Э, Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел. Пока нет сети концлагерей, однако репрессии против недовольных уже давно приобрели массовый характер. 12. Внешние враги Адольф Гитлер демонизировал так называемые «западные демократии», обвиняя их в стремлении уничтожить Германию. Владимир Путин демонизирует так называемые «западные демократии», обвиняя их в стремлении уничтожить Россию. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. 13. Политические убийства Адольф Гитлер не гнушался политическими убийствами с целью устранения возможных конкурентов или лиц, могущих дискредитировать режим. Так, например, в так называемую «Ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года были убиты сотни немцев, в том числе значительная часть руководства штурмовых отрядов СА во главе с руководителем Эрнстом Ремом. Владимир Путин не гнушается политическими убийствами с целью устранения возможных конкурентов или лиц, могущих дискредитировать режим». Так, например, были убиты Борис Немцов, Александр Литвиненко, Анна Политковская. 14. Человек года Адольф Гитлер был признан американским журналом Time «Человеком года» в 1938 году. Владимир Путин был признан американским журналом Тайм «Человеком года» в 2007 году. 15. шовинизма. Адольф Гитлер в 1939 году заявил, Данцик был и есть германский город. А бар и бар и Владимир Путин в 2014 году заявил, Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Крым и Севастополь. Возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. 16. Аншлюз. Адольф Гитлер в 1938 году совершил аншлюз, то есть присоединение Австрии к Германии, по сути аннексию. Владимир Путин в 2014 году совершил аншлюз Крыма к России. 17. Агрессия Адольф Гитлер после мирного присоединения Австрии в марте 1938 года и такого же мирного присоединения Судет в октябре 1938 года совершил военную агрессию против Польши и тем самым разжег Вторую мировую войну. Владимир Путин совершил военную агрессию против Украины, в 2014 году аннексировав Крым и полномасштабно вторгся в Украину в 2022 году, погубив тем самым сотни тысяч человеческих жизней с обеих сторон и поставив мир на грани третьей мировой войны. Совершив указанные агрессии, оба тирана настроили против себя почти весь мир. Итак, я представил вам 17 пунктов, основываясь на которых мы можем предположить, что идентичность их поведения, риторики и заявлений не может быть просто никак, не может быть по теории вероятности совпадением, потому что их риторики и заявления совпадают не по трем пунктам, там 4, 5 или даже 6, а по 17, которые я вам перечислил. Не верите мне, можете сами сравнить, проверить. Это все достоверные факты. Поэтому для меня, например, очевидно, что это один и тот же сценарий их поведения, который был написан им заранее. Теми структурами, которые заинтересованы были в свое время как во Второй мировой войне, и сейчас заинтересованы в войне в Украине, которая все еще рискует перерасти в глобальную в мировую войну. Но даже если она в нее не перерастет, Путин своими действиями уже обрек Россию в том ее нынешнем виде на гибель, как в свое время Гитлер обрек на гибель Германию. И более всего меня потрясло в последнее время та информация, которая свидетельствует о том, что Путин по чудесному, опять же, стечению обстоятельств, планирует, вернее его планирует спрятать туда же, куда в свое время перевезли и спрятали Гитлера. То есть такой же план, практически идентичный план отхода, готовится и для Путина. Те, кто за этим стоит, не удосужились даже изменить этот план. Они, наверное, подумали, а зачем его менять? Если он в свое время сработал отлично, значит должен сработать и сейчас. А тупые хомячки, которые за этим всем наблюдают, Тупыми хомячками они считают нас с вами, обычных людей. И так, по их мнению, все схавают. И поверят во все, что мы им скажем. Ведь люди не видят очевидного. Все идет по тому же сценарию, по которому ушло с Гитлером. Большинство людей подумают, что это просто совпадение. Но для того, чтобы преподнести вам эту информацию в более развернутом виде, необходимо немножко окунуться в прошлое и понять, каким же образом и как планировался и совершался побег Гитлера в свое время в Аргентину после окончания Второй мировой войны. И сейчас я представлю вам независимое расследование, основанное на очень серьезных фактах, которое я снял для вас. Оно будет основано как на рассекреченных документах, которые в свое время были под грифом «совершенно секретно», так и на э, независимых расследованиях других очень серьезных журналистов, которые они провели в свое время. Внимание на экраны! Федеральное бюро расследований США 23 апреля 2019 года рассекретило документы. Согласно им, одно время проверялась версия о побеге Гитлера в Аргентину в 1945 году. В бумагах очень много интересных данных. В частности, лидер Третьего рейха добрался до Южной Америки, где ему представили убежище в южной части Анд на ранчо. Сведения дошли до директора ФБР Эдгара Гувера, но начальство бюро сочло сведения недостаточными и решило, что поиски по этой информации проводить не представляется возможным. Вместе с тем, в 2012 году в российском издательстве вышла книга «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера» и некоторые сведения в ней сходятся с рассекреченными ФБР-документами. Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину, как утверждает ФБР? Периодически возникали слухи, что фюрер и Ева Браун не покончили с собой весной 1945 года в осажденном Берлине, а перебрались в Южную Америку, Тибет или даже в Антарктиду. Английские историки Саймон Данстен и Джерард Уильямс провели собственное независимое расследование. Пять лет они разъезжали по миру, по крупицам перебирая горы свидетельств документов, опрашивали очевидцев. И в конце концов убедились, по их словам, в ужасном факте, далеко выходящем за рамки официальной истории. В 1945 году один из величайших злодеев в истории человечества смог спрятаться в Аргентине. На русском языке бестселлер «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера» выпустила недавно издательство «Добрая книга». Организовал побег века Мартин Борман, утверждают авторы «Серого волка». Самый коварный и загадочный человек в руководстве нацистской Германии, глава партийной канцелярии, в 1933 он стал фактически тенью фюрера. От Мартина полностью зависел распорядок до Дня Вождя, включая его встречи и личные дела. Он же был казначеем Гитлера, помогая тому увеличивать личное состояние. Интриган постепенно оттер от вождя его ближайших соратников, включая Геринга и Гиммлера. В конце войны полностью контролировал доступ к телу Гитлера. К 1943 году Борман понял, что война Германией проиграна. После Первой мировой войны побежденная Германия оказалась в долгах, как в шелках. Борман не хотел повторения истории и стал планировать операцию ⁇ Полет орла ⁇ по выводу награбленного золота, драгоценных камней и прочих ценностей в тихие гавани по всему миру. Суммы были колоссальные. Вторая операция Бормана под кодовым названием Огненная Земля имела целью обеспечить надежное убежище Гитлеру и его ближайшему окружению, чтобы было откуда после войны руководить возрождением Германии и нацизма. Выбор Бормана пал на Патагонию, обширную и почти безлюдную на юге Чили и Аргентины область, в четыре раза превышающую территорию Великобритании. Здесь издавна селились немцы, фактически это была германская колония в Латинской Америке. К тому же, в 1943-м в Аргентине случился переворот. Новый режим симпатизировал нацистам. Полковник Перон, будущий диктатор, и вовсе находился на содержании немецкой разведки. Лучшего места для убежища не сыскать в Аргентину и направил Борман награбленный Золотой поток. Только золото на 50 миллиардов долларов в нынешних ценах, утверждают авторы. Плюс платина, драгоценные камни, монеты, произведения искусства, акции и облигации. Помогал Мартину группенфюрер СС Генрих Мюллер, шеф гестапо, тайной государственной полиции Третьего рейха. Третьим стал группенфюрер СС Герман Фегелейн, Друг и собутыльник Бормана, женатый на сестре Евы Браун. В полночь 28 апреля 1945 года операция «Огненная земля» вступила в решающую фазу. Гитлер, его любимая овчарка Блонди, Ева Браун, Борман, Фегелейн и шестеро верных эсэсовцев тихо выбрались из знаменитого фюрер-бункера через секретный ход в тоннеле метро. В метро было сыро, порой приходилось идти по щиколотку в воде. Тяжелый 7-километровый переход под землей занял 3 часа. Подгонял беглецов не только шум артиллерийской канонады наверху, но и отдаленное эхо выстрелов. Где-то в метро уже сражались советские и немецкие солдаты. Когда группа выбралась наружу, в установленном месте ее переправили на танках к временной взлетной полосе на Дам но уже без Бормана. У руководителя операции "Огненная Земля" оставались незавершенные дела в бункере. Самолетом U-52 управлял гаубштурмфюрер СС Эрих Баумгард. Он не знал, кто были его пассажиры, пока самолет не набрал высоту и беглецы не сняли каски. Приземлившись на аэродроме датского города Теннер, Баумгард прошел в салон и отсалютовал Гитлеру. Тот пожал пилоту руку и вложил в ладонь кусок бумаги, именной чек на 20 тысяч рейхсмарок. Уже на другом Юнкерсе группа перелетела на германскую базу Luftwaffe Travemünde. Оттуда на третьем самолете на базу испанских ВВС в городе Реус в 130 километрах от Барселоны. Тот самолет испанцы разберут, чтобы замести следы и не дать повода западным союзникам обвинить диктатора Франка в содействии побегу. Беглецов же самолет испанских ВВС доставил ночью 30 апреля на Канарские острова на сверхсекретный объект нацистов под названием Винтер. Тем временем в Берлине Борман и Мюллер заметали следы. В подземном фюрер-бункере поселили двойников вождя и его любовницы. Густав Вебер, стал заменять Гитлера с 20 июля 1944 года, когда тот получил ранение при покушении в штабе Волчьего Логова в Восточной Пруссии. Их невероятное сходство сбивало с толку даже тех, кто входил в ближайшее окружение вождя. Имя дублершей Евы Браун неизвестно. Высмотрели ее в трупе молодых актрис, которых Гебельс держал для собственного удовольствия. Ева и актриса были очень похожи, плюс поработали гримеры-парикмахеры. В бункере хитрый Борман организовал знаменитое бракосочетание двойников. Когда же он получил сообщение, что глава нацистов в надежном месте, дублершу и овчарку Блонди, отравили. А двойника фюрера застрелили в упор, возможно, сам Мюллер. Трупы вынесли на поверхность и закопали. Вскоре их найдут советские солдаты. Борман сообщил о смерти Гитлера адмиралу Карлу Денницу. Адмирал стал рейхс-президентом. С этого момента Борман и Мюллер бесследно исчезнут со страниц официальной истории. Позже на Нюнбергском процессе Бормана приговорят к смерти заочно. На подлодке в Аргентину Сверхсекретной базой «Винтер» на необитаемом мысе Хандия нацисты в годы войны не пользовались. Борман создал одноразовый объект в 1943 году специально, как главный транспортный узел для побега фюрера. Чита Гитлеров и Овчарка пересели здесь на подлодку Ю-518. Им предстоял долгий путь в восемь с половиной тысяч километров к Латинской Америке. Свояк Евы на У-880 прибыл к берегам Аргентины в ночь с 22 на 23 июля, опередив Гитлера на 5 дней. Он должен был все подготовить к их приезду. В час ночи 28 июля 1945 года Фюрер СС Герман Фегелейн встретил лодку с фюрером и своячницей. Беглецы провели ночь в вилле Моромар, а на следующее утро на биплане аргентинских ВВС они улетели на ранчо Сан-Ремон. Немцы в ту пору полностью контролировали все поступы к городу Сан-Карлос де Бирилоче и Ранчо. Никто не мог попасть на эту территорию или покинуть ее без официального разрешения местных нацистских руководителей. Гитлер и Ева прожили там 8 месяцев. В марте 1946 года работникам ранчо объявили, что гости трагически погибли в автокатастрофе, обгорели до неузнаваемости. На самом же деле Читу переправили еще в более надежное и уединенное убежище «Иналько» в 90 километрах от Сан-Ремона, на границе с Чили, на удаленном берегу озера Науэль-Уапи, у подножия Анд. Два острова почти полностью скрывали особняк Гитлера с десятью спальнями и другие здания от посторонних глаз со стороны озера. У бетонного причала стоял гидросамолет на окружающих лесистых холмах посты наблюдения нацистов контролировали все подступы с земли, воды и воздуха. До октября 1955 года Ранчо Иналько было главной резиденцией Гитлера. После переворота в 1955-м Борман, который к тому времени также уже давно жил в Аргентине, переправил Гитлера в маленькое поместье Ла Клара, в глухом уголке Патагонии, оставив ему лишь личного врача Отто Лемона и слугу. Ева Браун к тому времени уже сбежала от Гитлера, и с тех пор о ней больше ничего не известно. В полдень 12 февраля 1962 года Гитлер упал без чувств в ванне. Спустя 3 часа у него случился инсульт, левую сторону тела парализовало, вскоре он впал в кому. В 3 часа дня доктор Лемон констатировал отсутствие всяких признаков жизни у пациента. Бывший диктатор немного не дотянул до 73 лет. Друзья, хочу сделать небольшую. Но очень важную рекламную паузу и уже, пожалуй, по сложившейся традиции напомнить вам о том, что у меня в Республике Польша есть свое агентство по трудоустройству под названием ProXWork, и мы предоставляем людям достойной работы на любой цвет и вкус. Ведь в наше тяжелое время очень многие люди по понятным причинам остались без работы и, как следствие, без средств к существованию. Так вот, мы можем помочь решить вам эту ситуацию. Важнейшую и серьезнейшую проблему. Поэтому, если вы заинтересованы в работе в такой динамично развивающейся европейской стране, как Польша, то обязательно обращайтесь к нашим специалистам по трудоустройству. Их номера как в описании, так и в первом закрепленном комментарии к этому видео. Там же будут и ссылки на наши крайне важные и полезные ресурсы, такие как, к примеру, ссылка на наш сайт где будут расположены подробные списки всех актуальных работ, которые мы сейчас предоставляем. Работ как для мужчин, так и для женщин, как для разнорабочих, так и для специалистов. Там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Тоже обязательно проходите и подписывайтесь туда, ведь там вы будете получать практически в режиме онлайн самую важную и актуальную информацию об самых громких событиях, которые происходят как в Украине, так и во всем мире в целом. Это было небольшое отступление. А сейчас идем дальше. Официальная версия. Совершенно секретный архив Андропова. По официальной версии, Адольф Гитлер и Ева покончили с собой в бункере 30 апреля 1945 года. Соратники вынесли их тела в сад, облили бензином, подожгли, прикопали. 5 мая обожженные трупы нашли сотрудники советского СМЕРШа, опознали, но у советского руководства тогда были сомнения в их подлинности. В документах речь шла о предполагаемых трупах Гитлера и Браун. Их захоронили тайно на советской военной базе в Германии вместе с останками семьи Геббельса. Спустя год в саду возле фюрер-бункера провели дополнительные раскопки и нашли частично обуглившийся кусок черепа с пулевым отверстием, предположительно Гитлера. От союзников факт находки тел Кремль долго скрывал. Операции прикрытия руководил лично уполномоченный НКВД в Германии генерал Иван Серов. В 1954-м первый глава КГБ СССР Серов отдаст приказ о хранении в Москве в особом сверхсекретном порядке куска черепа Гитлера и его челюсти. В 1970 году советскую базу передавали властям ГДР. По указанию Юрия Андропова, КГБ блестяще провел совершенно секретную операцию «Архив» по полной ликвидации трупов Гитлера «Браун»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 чтобы место захоронения фюрера не стало объектом поклонения для неонацистов. В 2009 году исследователи из Американского университета Коннектикута, археолог, специалист по костям Ник Беллантони и генетик Линда Стросбах заявили, что провели анализ ДНК московского фрагмента черепа Гитлера, используя новейшие технологии. Их вывод – череп принадлежит женщине 30-40 лет, но никак не Гитлеру или Еве Браун. Представители ФСБ опровергли их заявление, сообщив, что останки подлинные. Сейчас предполагаемая челюсть Гитлера находится в архивах ФСБ, а осколок его черепа в госархиве. И российские власти больше не дают разрешения на повторный анализ ДНК предполагаемых останков Гитлера. Итак, друзья, как вы видите, была проделана достаточно серьезная работа в плане расследования судьбы Гитлера после окончания Второй мировой войны. Ну и если вы смотрели это видео внимательно, то наверняка заметили, что в этом деле э, есть огромное количество нестыковок, начиная от того, чьи тела на самом деле нашли возле бункера Гитлера, нашла Красная Армия, когда уже зашла на соответствующую территорию в конце войны, и заканчивая тем... Э, Чей на самом деле фрагмент черепа и вообще чьи останки хранятся э, в архивах э, российских до сих пор. Ведь соответствующие, как вы и слышали, анализы показали, что это никакие не останки Гитлера, как заявляется российской властью, а останки вообще другого человека. Но по странному стечению обстоятельств официальной версии и дальше остается то, что... Гитлер застрелился в своем бункере, перед этим приняв яд в мае 1945 года, а затем его тело сожгли. Прах якобы развеяли, но тогда создается вопрос снова, откуда тогда фрагменты вообще черепа, там, челюсти Гитлера и так далее. Почему эти фрагменты якобы нашли через год после того, как война закончилась? Почему их не нашли сразу? сразу невнимательно смотрели. Ну, то есть, очень много темных пятен в этой истории. И, конечно же, я э, больше всего склоняюсь также к той теории, э, говорящей о том, что Гитлер сбежал после окончания войны. Ну, потому что э, все очень мутно и запутано. А когда настолько все мутно и запутано, это может говорить только об одном. О том, что самоубийство Гитлера было постановой. И, если учесть тот факт, что... Как поведение риторики и заявления Гитлера, так и поведение риторики и заявления Путина практически идентично совпадают, то есть написаны по одному сценарию. Можно сделать вывод, особенно опираясь на следующее заявление, которое я вам представлю, что Путина планируют после поражения в Украине эвакуировать туда же, куда эвакуировали и Гитлера. Подозреваю, что в Аргентине есть некая база, скорее всего, западных спецслужб, куда эвакуируют вот таких вот людей в случае не то чтобы необходимости, а когда придет нужное время, скажем так. Сейчас я вам представлю свидетельство Аббаса Галямова, бывшего спичрайтера Путина, который буквально недавно на основе своих инсайдерских источников раскрыл по-настоящему шокирующую информацию. Внимание на экраны. Проект Ноев Ковчег. Кремль готовит секретный план по эвакуации Путина в Латинскую Америку. Окружение Путина не исключает, что Россия проиграет войну в Украине и руководству потребуется срочная эвакуация. В Кремле с весны текущего года, то есть После начала полномасштабной войны в Украине кипит работа над проектом под неофициальным названием «Ноев Ковчег». Речь идет о разработке сценария срочной эвакуации президента РФ Владимира Путина и высшего руководства страны за границу в случае поражения в военной кампании в Украине.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 Касательно аргентинского направления, у политолога нет никаких подробностей на этот счет, а вот относительно второго проекта дополнительная информация имеется. План перемещения высшего руководства РФ в Венесуэлу курирует глава Роснефти Игорь Сечин, который состоит в хороших отношениях с венесуэльским президентом Николасом Мадуро. Непосредственной работой, включающей в себя поездки в Венесуэлу, занимается правая рука Сещина Юрий Курилин, до недавнего времени занимавший должность руководителя аппарата Роснефти. Летом он покинул этот пост и с головой погрузился в проект «Ноев Ковчег». Курилин имеет гражданство США и хорошие связи, при этом Галямов отмечает, что изначально основной площадкой для возможной эвакуации Путина и его окружения рассматривался Китай. Однако это направление быстро разочаровало Кремль, поскольку китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других, особенно проигравших. Ранее Галямов перечислял всех потенциальных кандидатов на пост преемника Путина. Одна из ключевых фигур – глава российского правительства Михаил Мишустин. Кроме того, политолог предположил, что после президентских выборов 2024 года в России может произойти революция. И не исключено, что триггером к ней станет поражение Кремля в Украине. То есть рассматривается Венесуэла и Аргентина. Да? Венесуэла тоже рассматривается. То есть неоднозначно, да? То, что в Аргентину, но в любом случае это тот регион, тот район. Информация об эвакуации Путина в Аргентину имеется, но насчет Аргентины слишком мало информации. Я опять же склоняюсь, что эвакуируют туда же, куда в свое время вывезли Гитлера, а именно в Аргентину, что в очередной раз подтверждает то, что как Гитлер в свое время, так и Путин сейчас являются агентами, как я и сказал в начале этого видео, тех самых глобалистических структур, которые стояли как за Второй мировой войной, так и сейчас стоят за войной в Украине. Которые получат невероятную выгоду по окончанию войны в Украине, также невероятную выгоду они получили и по окончанию Второй мировой войны, а именно... План Маршалла был запущен по восстановлению Европы, что, по сути, знаменовало собой мягкое такое своеобразное экономическое поглощение Европы Соединенными Штатами Америки. После Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки стали сверхдержавой на фоне небывалого роста промышленности за производство оружия, на фоне того, что Европа была разрушена, а Штаты нет. Тем самым Штаты вогнали в невероятные долги. Благодаря различным планам маршала Европу, после чего подмяли ее под себя, создав в итоге Европейский союз и сделав еще до этого доллар мировой резервной валютой. Ну и вот новая война, развязанная сейчас в Украине, которая по сути уже является мировой уже давно, но пока что еще проходит в границах Украины, она также преследует собой очень похожие цели на те цели, которые были поставлены глобалистическими структурами перед Второй мировой войной. А именно, укрепление, невероятное укрепление позиций США, потому что именно США являются главной экономической площадкой тех глобалистических структур, которые стоят как за США, так и за Россией. Ну и, естественно, развал России с дальнейшим поглощением всех имеющихся у нее ресурсов. Также есть многие другие цели, о которых я рассказываю вам практически в каждом своем видео, поэтому не буду сейчас об этом особо повторяться. Если кто не особо в курсе, можете пройти вот по этой ссылочке, которая появилась здесь, и посмотреть видео на тему той операции, которую сейчас проводит Путин, операция под названием Красная Ртуть по развалу России. Ну и, соответственно, что мы имеем таким образом? А мы имеем то, что все идет по плану. И прямо в эти минуты, когда вы смотрите это видео, Владимир Путин уничтожает стратегические запасы как крылатых ракет России, так и другого вооружения. Бездумно, целенаправленно выпуская их по Украине. По инфраструктурным объектам. 90% с этих ракет сбивается, инфраструктурные объекты восстанавливаются в течение нескольких дней. А вот чем Россия будет защищать себя, когда придет время, сейчас зе-патриоты не задаются. Они просто рукоплещут в ладоши тому, что украинцы пару дней посидят без света и отопления. Не понимая, что на самом деле происходит. А происходит демилитаризация Российской Федерации с последующим ее развалом. Можете мне не верить, но время покажет, что я был прав. Берегите себя, подписывайтесь на этот канал. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!